Всем привет! Я проведу серию уроков про трейдинг. В содержание уроков будет входить, что такое тренд, что такое уровни и расчет прибыли и рисков. Итак, давайте начнем. Что такое тренд? Тренд ⁇ это состояние рынков. Состояние рынков бывает три вида. Растущий тренд ⁇ это когда рынок растет. Падающий тренд – это когда рынок падает и боковик. Что такое боковик? Боковик – это когда цена зажата в неком ценовом диапазоне и цена не может его пробить. Давайте нарисуем сначала, что такое восходящий тренд. Итак, у нас есть восходящая волна, дальше коррекция. Новая восходящая волна, и мы сформировали минимум. Давайте мы его отметим. Дальше. Новая нисходящая волна, называющаяся коррекция. Дальше снова восходящая волна, и так далее. Собственно, вот это называется тренд. Тренд он из чего состоит? Восходящий. Каждый максимум и каждый минимум выше предыдущего. И тогда мы видим, собственно, с вами тренд. Вот. А как понять то, что каждый максимум и каждый минимум выше предыдущего? А очень, очень просто. Вот это минимум, вот это максимум. Мы этот максимум пробили. Все, видим то, что мы дальше растем. Дальше. Мы возвращаемся к этому максимуму и это у нас теперь новый минимум. И получается первый минимум, второй ми ми минимум, первый максимум, второй максимум. И собственно и так далее. Вот таким образом мы растем. Далее. Это мы все убираем. Что такое нисходящий тренд? Нисходящий тренд это когда цена падает. Все то же самое, то только наоборот. Падаем, коррекция, падаем, коррекция, падаем, коррекция и так далее. Каждый минимум я его выделяю вот так вот. И каждый максимум ниже предыдущего. Вот, максимум, максимум. Что такое боковик? Давайте нарисуем боковик. Это когда цена зажата между ценовым диапазоном неким. Собственно, движения в нем нет, никакого тренда. Почему? Потому что каждый максимум и каждый минимум, он остается на месте. Итак, но ну как же это все выглядит на графике? Давайте посмотрим. Выделяем максимумы и минимумы. Минимум. Максимум. Минимум. Максимум. Минимум. Максимум. И так далее до тех самых пор, пока тренд не закончится. Теперь давайте посмотрим нисходящий тренд. Это все убираем. Максимум. Минимум. Максимум. Минимум. Вот это будет новый максимум. Как раз там, где проходит уровень по минимуму. Вот. Максимум. И вот новый минимум. Это был нисходящий тренд. Теперь давайте посмотрим на боковик. Как я и говорил, то что цена зажата в ценовом диапазоне. И он идет не идет ни туда, ни сюда. Вот они как раз. Вот эти вот движения. Это называется боковик. Друзья, если вам понравился данный видеоролик, пожалуйста, поставьте лайки, подпишитесь на канал, комментируйте. Дальше будет много нового и интересного. Всем пока.